Дорогие зрители информагентства «Ледокол», сегодня у нас в эфире дискуссия между представителем информагентства «Ледокол» коммунистом Алексеем Наумовым и представителем студенческого самоуправления Государственного университета, сторонником христианской демократии Русланом Мазаевым. На первом этапе дискуссии оппоненты изложат политические концепции и методы их реализации, и на каждого оппонента будет по 10 минут времени. По просьбе нашего гостя первое слово предоставляется Алексею. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот Хотел еще дополнить, что параллельно вы можете задать вопросы в чат, которые будут потом озвучены на третьем этапе, и перейду непосредственно к своей речи. Я являюсь коммунистом. Вот, кто такой коммунист? Цель коммуниста – это освобождение трудящихся от эксплуатации. Это цель, цель, которую я преследую. Для того, чтобы ее выполнить, надо добиться определенного экономического уклада. Исторический опыт показывает, что основным источником эксплуатации является частная форма собственности. То есть тот, кто владеет собственностью, тот, кто владеет средствами производства, землей, ресурсами, тот, по сути, и диктует всем свою волю. Достижение цели, которую я себе ставлю, делается в три этапа. Первый этап – это создание коммунистической партии. Когда еще общество капиталистическое, вот, но виднеются предпосылки складывания революционной ситуации, коммунисты, которые раньше всех поняли, что единственный способ освободить трудящихся от эксплуатации, это провозгласить диктатуру пролетариата, э, они должны создать партию. Партия должна соответствовать следующим требованиям. Это должны быть ответственные и надежные люди, которые способны творчески подходить к решению поставленных им задач. Основная задача членов коммунистической партии – это ведение разъяснительной работы всеми доступными способами. Каждому трудящемуся необходимо попытаться объяснить, что Единственный способ защитить его интересы э, – это провозгласить диктатуру пролетариата, то есть такой общественно-экономический порядок, где э, власть и собственность будет принадлежать трудящимся. Вот. Э, безусловно, власть никто добровольно не отдает. Э, по, получив э, достаточный авторитет среди трудящихся, э, когда сложится революционная ситуация э, – Трудящаяся должна произойти общая политическая стачка. То есть, что она из себя представляет? Это когда критическая масса трудящихся, военных, других людей, граждан страны, где происходит смена экономической формации, должны отказаться от подчинения правящему классу, то есть действующему государственному и репрессивному аппарату, и действовать в соответствии с распоряжениями коммунистической партии или другого органа, который, возможно, будет коалицией партий, вот, но сформировано именно, сформировано именно трудящимися и в целом именно населением. Вот. Провозгласив диктатуру пролетариата, следуя, начинается следующий этап построения коммунистического общества. В социалистическом государстве... Будут сохраняться также и капиталистические тенденции, с которыми необходимо будет бороться. Не стоит думать, что свергнутый класс эксплуататоров не захочет взять реванш. Вот. Также необходимо определенным образом воспитать человека, который будет адаптирован к существованию и поддержанию именно коммунистической общественной информации. Помимо этого необходимо создать материально-техническую базу коммунистического общества, а также определить направление развития научного прогресса. И лишь когда эксплуатация человека человеком будет закончена, общество будет воспитано должным образом, и вся собственность будет принадлежать будет общественный, собственность на средства производства земли и ресурсы, лишь тогда можно сказать, что коммунистическое общество построено, и цель, которую ставлю перед собой я и мои товарищи, достигнута. Угу. Вот, Слово моему оппоненту. Благодарю. Еще раз хотелось бы поприветствовать вас, дорогие наши слушатели. Ну, раз уж так вышло, что я рассказываю о своей диалоге вторым, то начну кратко с вообще общих понятий, потом расскажу о христианской демократии, поскольку, наверное, эта идеология для России несколько необычная, хотя опыт ее преемственности, опыт ее формирования в политической сфере ну, имел место быть в начале 20 века. Сейчас это отдельные партии, и, к сожалению, в парламентские число парламентских партий отсутствуют, те, которые могли бы развивать эту идеологию. В принципе, любая идеология — это форма мировоззрения, да, это попытка построить некий взгляд на мир в целом, такие вопросы, как ценности, да, уже из этого конкретно практическая политика, из которой должна иметь место действия. Такого рода, например, это коммунистическая идеология, которую мой оппонент Алексей нам представил. Ну, как я считаю, в принципе, мировоззрение, само по себе, что это такое просто-напросто, это на модель, где тебе кто-то рассказывает, что и как должно быть. Да, В какой-то степени это диктат сверху, да, это какое-то насилие власти. Да? Конечно же, я имею в виду не физическое, а в том плане, что к тебе приходит человек, или ты сам приходишь книги, книге, которая тебе рассказывает что-то, ты слушаешь, понимаешь и видишь, что это что-то разумное. Да, что-то разумное... И на основе этой объяснительной модели формируется твое мировоззрение. В какой-то степени, для меня это, по крайней мере, очень важно, как именно сторонника христианских ценностей, а в этом чуть позже, это личностный опыт, на котором строится уже политическая деятельность, в котором строится политическое мировоззрение в первую очередь. Потому что непроверенная своим опытом некая догма, некая кредо не может, в принципе, быть осознанным и... Не должно приниматься человека, как просто-напросто какой-то догман. И, собственно, говоря о практике, как, пожалуй, завещал нам Карл Маркс Фридрихом Энкельсом, который является, по их мнению, основным критерием истинности, ну, нам прекрасно показала коммунистическая идеология, ну, в принципе, марксизм в его форме более радикальной, я не говорю сейчас о еврокоммунизме, а именно о, той, о том типе идеологии, которая развивается современными коммунистами в Российской Федерации, как правило, да, это или сталинизм, или Ленизм как минимум, она не выдержала проверку времени, потому что ни Советский Союз, ни другие государства одни разовидящиеся, как ГДР тот же самый, и восточный блок, э, восточноевропейский, не смог пройти проверку времени. Э, другие государства, как типа Китая, да, и, во-первых, сам по себе достаточно непонятный социализм у них, который был тесно связан с традиционной э, культурой, традиционным обществом китайским, традиционных имперских амбиций, традиционных имперских э, каких-то институтов. Поэтому для меня, конечно же, э, становится очевидным, что такого рода подход к построению мировоззрения, а затем уже, конечно, практические деятельности. Ну, как минимум, не верен. Это показывает сама практика, сама история. Говоря о христианской демократии, что это такое? В целом, не обязательно, как мне кажется, придерживаться конкретно этого типа мировоззрения, да, основанного, с одной стороны, на католической социальной доктрине, да, это, конечно же, декларация папы де Рарум Наварум да, о новых делах 1991 года и прочие такие догматические, я бы сказал, скорее, да, идеологические постулаты. Для меня это, в принципе, органистический взгляд на общество, да, что общество, конечно же, это организм, где нет такого рода деления четкого на эксплуатируемых эксплуататоров. Может, оно имело место быть когда-то, но, по большому счету, оно находится лишь в головах. Сказать, что, например, какой-нибудь работник мандраганской компании, да, в стране Басков, который является одновременно и акционером общества, и его работникам, ну, это для меня кажется совершенно неочевидным. Или попроще, более близкий к нам вариант, да, это программист, скажем, фрилансер. Кто он? Он эксплуататор или работник? У него есть средства производства, ноутбук, но с другой стороны, ему платят деньги за его работу. Вот такой вопрос. В принципе, это объяснительная модель, которую используют коммунисты сейчас, деление диктомии на рабочих, вообще пролетариат и эксплуатируемых, в принципе, для 20 тем более 21-го века совершенно неприемлемо. И причем, заметьте, то же самое относится и к более раннему периоду до капиталистических отношений, феодальных, раннего капитализма в принципе. Потому что любая идеология, в ней находится импульс своего основателя. В какой-то степени идеология может развиваться, трансформироваться. Но, естественно, социализм в его форме марксизма сформировался в начале 19 века, в Англии и в Германии. Да, конечно же, это опыты насчет истории рабочего движения и состояния рабочего класса Энкельса, на которых базируется, в принципе, это представление совершенно не актуально для современного мира. Переходя к моим собственным взглядам, я считаю, что, в принципе, политика должна строиться на двух таких китах. С одной стороны, это корпоративизм. Да, что, в принципе, любой э, человек э, – это элемент всегда как, э, каких-то корпораций, ну, даже, правильнее было бы сказать, различного рода социальных связей. Да, это семья, это, может быть, школа, когда он подросток, затем это работа, друзья, да, человек всегда э, как бы находится в каких-то сотах, э, будучи медом да, или можно представить себе, как круги, э, вокруг э, которых, э, которые образуют этого человека. И, конечно же, нельзя сказать, что он является членом только одной общности. Поэтому его ценностное, его материальное положение в социуме зависит от множества, множества, множества факторов, которые формируют его идентичность. Исследовательное мореозрение, исследовательное ценности, а следовательно его действия. Поэтому человек и его деятельность нужно рассматривать в рамках его общности. Ну и с практической точки зрения, это, конечно же, солидаризм, Несколько далеко от российских реалий, возможно, да, но хотя, конечно же, органы муниципального самоуправления и вообще самоуправления действовали в России всегда. Возможно, это не так ярко проецируется, как на Западе, да, где основа, в принципе, общества, ну, то же самое, США, это комьюнити, да, это какие-то объединения лично практически знакомых людей, это демократия в ее правильном первоначальном варианте, то, как она существовала ну, в родине демократии, конечно же в Древней Греции, когда э, демократически могильный только там, где э, его территорию можно было пройти за день, э, увидеть из с горы, ну и, и участвует в принципе в выработке э, демократических решений не больше чем 15 тысяч граждан. Э, Конечно же, для меня это определенный дел, и он возможен. Возможен, как я считаю, как нам показывает прекрасно опыт западных стран да, в обществе. Конечно же, для этого требуются некоторые предпосылки. Идеологические, и ценностные, ну и материальные, безусловно. И, конечно же, определенная социальная структура общества. С экономической точки зрения дихотомии на капиталистические и... Коммунистическое деление, точнее, было бы даже сказать, на плановую рыночную экономику, для меня кажется неактуальным да Можно вспомнить того же Эмманилла Борисштайна, который считал, что, в принципе, все живем в рынке. Да, в каком смысле? Дело в том, что марксистская идеология, она загоняет нас в очень русские рамки понимания рынка, как определенные системы, где существует надбавка, да, определенная это трудовая теория стоимости, и эксплуататор, который через соотношение добавочной стоимости получает свою прибыль. Нет, нет и нет. Очевидно, что рынок Uh, это форма uh, обмена, форма обмена, которая существовала в человечестве всегда, и докупит капиталистической формации, если мы принимаем даже форм, uh, формационный подход. Определенно существовал обмен. Обмен, что такое обмен само по себе? Обмен – это передача одной ценности в материальном плане, может быть, а может и не в материальном, другую, да, с одной стороны, это может быть услуги, ну, например, сколько мы денег платим за то, чтобы получить билет на uh, какой-нибудь концерт, да, мы же платим не за бумажку, которая писает себе билет, а услугу. Uh, собственно, поэтому я считаю, что дихотомия right. насчет рынка uh, здесь нам не требуется, и всегда мы будем жить в рынке. Вопрос, как он организован. И здесь главный момент, uh, почему демократию, я считаю, правильно христианской. Потому что для нас, да, uh, сразу скажу, я не являюсь ни церковным деятелем, да, я человек воцерковленный, но я не считаю, что, в принципе, это должно быть прочно связано с церковной иерархией какой либо Я считаю, что здесь для нас важны ценности. И uh, христианство, как религия, в полной степени выражающая, европейскую идентичность, наиболее демократическое общество, наиболее демократический, сейчас глобальный тип развития проецируется здесь, и на основе их должно строиться взаимодействие людей, да, это взаимопомощь, конечно же, разлюби ближнего своего и э, готовность идти э, ради этого на перекур себя, да, это победа над собой, и это изменение своих ценностей. То, о чем э, сказал э, уважаемый Алексей, построение нового человека коммунистической формации, я считаю, что это в принципе невозможно, э, если мы понимаем только какие-то материальные установки. Для этого, конечно же, требуется ценностный переход, который невозможен э, вне э, построения нового общества с новой землей и с новым небом. На этом, наверное, все, наш первый э, этап. Да. Первый этап закончен. Вы услышали концепцию одной и другой стороны, вот и мы переходим к этапу 2, этапу вопросов, когда уважаемые оппоненты могут задавать друг другу вопросы вот, по очереди. Просьба ограничиться тремя вопросами в, с каждую сторону, вот По просьбе нашего гостя Руслана первый вопрос задает Алексей. Э, Руслан, вопрос такой, в, общем, в первой части была задача, все-таки изложить как-то общими мазками, ну, как будет выглядеть государство или общество, основанное на политической концепции, которой ты придерживаешься. Вот. И как из точки А, условно говоря, из нынешнего ситуации, перейти в точку Б, то есть в эту политическую концепцию. Вот. Просто мне показалось, что ты ушел немного в критику таких обывательских представлений о марксизме и коммунизме, и, впрочем, и на главный вопрос не ответил, поэтому первым вопросом ну, попрошу тебя просто вот кратко рассказать, что из себя представляет государство, как оно устроено, как э, осуществляется там управление им, как распределяются материальные блага, вот, и как э, ты видишь переход из нынешней ситуации в такое вот, ну, государство, которое ты описываешь. Два, наверное, уточнения. Ну, во-первых, как мне кажется, я все-таки не совсем обывательский, действительно не имевший место в историческом опыте нашего описал ситуацию. А вторая это ну, вот государством требуется описать реальный опыт, который существует, или, как мне кажется, это было бы неплохо. И на каком материале? В принципе, в абстракции или на нашем, да, отечественном? Как ты видишь, это же, ну, скажем, то, то mm -hmm. ну, если ты это отстаиваешь, твоя цель как-то получить, mm -hmm. чтобы где-то была такая политическая mm -hmm. концепция. Может, ты просто хочешь переехать в Республику Басков и типа жить счастливо? Это mm -hmm. тоже можно. Сказать. Я считаю, что в принципе опыт Республики Басков он отличный. Ну, а пиши просто наши гости, не незнакомые. Uh, собственно, в чем идея? Дело в том, что uh, как раз. Uh, Республика Басков – наилучший пример формирования общества на основах солидаризма и корпоративизма. Что находится в Республике Басков, в чем особенность экономики? Дело в том, что около 40% экономики строится на корпорациях. На корпорациях, да, не надо бояться этого слова, которым сейчас нас пугают многие, а современные левые, да и правые тоже. Собственно, корпорации здесь имеется в виду такого рода организации, где, такого рода, конечно же, коммерческие организации, где собственниками акций, собственниками финансов компании являются сами работники, и фактически это строится на паях. То есть это объединение, которое представляет себя супер-мега-артель, да? супер-мега какого-то рода... Промышленную артель, где, конечно же, это уже все на более э, высоком уровне. Э, в этих корпорациях и в промышленных, и в информационных э, структурах работают э, тысячи и тысячи человек. Но проблема в том, что там нет э, этой проблемы дихотомии между трудом и капиталом. Там она решена очень просто. Там работник и является собственником капитала. И э, вся иерархия строится не на власти и подчинении, а на функционале. То есть, в принципе, разрыв между человеком, который занимается, скажем, маркетингом да, или высшим, высшим менеджерским звеном с каким-то работником да, и с инженером, например, разрыв практически отсутствует. Можно посмотреть множество работ, сейчас прикованы взгляды многих социологов европейских к этой ситуации, особенно это было популярно в конце нулевых годов, когда на фоне мирового глобального кризиса э, страна Басков практически не построила. Конечно же, это не единственный пример далеко. Э, к чему вообще это все? Дело в том, что, как я считаю, общество должно строиться на э, функциональной иерархии, а не одновластной, против которой, я считаю, да, справедливо можно выступать, э, когда э, капитал диктует э, человеку, что делать. В этом плане э, как раз христианская демократия является своего рода ну, э, неким средним царским путем, я бы сказал, да, э, между коммунистическим, и, э, да, социалистическим подходом и э, капиталистическим, как это еще формулировалось в папской энциклике э, 1591 года, который я в первую очередь обращаю, э, как наш манифест, так, так сказал, да христианских демократов. Как идеально другое общество можно себе представить, конечно же, это Австрия 1920-х годов, которая, конечно же, имела большие проблемы, да, но банковская сфера, сфера социального обеспечения развивалась более чем активно. И в тех условиях послевоенных, и когда половина населения страны находилась в одной только вене, в принципе, условия были намного лучше, чем в той же самой Германии, где у власти были несколько иные силы. В современном мире, я считаю, что, в принципе, этот идеал в какой-то степени реализован во многих штатах США, где активно существует муниципальное управление. В нашем случае, да, конечно же, это далеко э, достаточно, Ну и у нас был опыт такого рода, это, конечно же, земство, земство, земство. Да, земство и э, в меньшей степени городские думы в Российской империи. В какой-то степени это, например, э, народные депутаты, которые э, чей э, институт до Сталинских эпох, в принципе, действовал достаточно активно. Для меня не так важно, какой рода придерживаются сами э, идеологии, это... Э, эти депутаты, да, эти выборные лица, эти люди, которые представляют сами население, они не оторваны от него через, это не бюрократы, это люди, которые занимаются тем, чем они э, живут. Да? Я считаю, что иерархия выше, конечно же, я не являюсь либертарианцем, например, я не считаю, что это должна быть ассоциация чисто общин. А государство должно существовать лишь функционально, настолько, насколько оно должно решать свои проблемы. Да, скажем, армия не может содержать какая то общины. Это должно делать государство, особенно такой громадной стране, как, например, Россия или другая какая-либо мировая держава. Но поскольку у нее есть функционал, поскольку это решается на федеральном уровне. Другие проблемы, которые можно решить эффективнее, на более низком, конечно же, должны передаваться туда. Вот такой мой ответ, наверное, на вопрос. Хорошо. Тогда твоя очередь. Я хотела вот тогда что спросить: тему, которую я затронул, мне было бы интересно. Как ты считаешь, Алексей? Uh, как, uh, кому вызывают, собственно, левые силы, ну и, в частности, вот ваша организация, ну и, в принципе, да, коммунисты, социалисты, я даже сказал, uh, в современный вопрос, вопрос uh, заключается в том, в принципе, кому вот это, кто представляет из себя социальный слой, которому э, апеллируют? Ведь в риторике, конечно же, слышно, что это должно быть, ну, э, какое-то восстание, конечно, я имею не в виду насильственное, да, но это всегда деление на тех, кому апеллируют, да, это рабочий класс, но например. отказ от и... подчинения. Да, да, да, отказ от это подчинения, это то, есть, есть, есть, то есть, кто вот эти две социальные силы, вот, э, да, это эксплуататоры эксплуатируем кто сейчас в современном мире да, это? Конечно. Вот. В современном мире я выделяю две основные соци... ну, категории граждан, чьи интересы объективны, совпадают с тем, чего... к чему стремимся мы. Я называю их трудящиеся и самозанятые. Вот. Кем я называю трудящихся? Трудящиеся – это вот такое в обывательском представлении то, что звали пролетариатом, рабочими. Трудящиеся – это наемные работники. Ой, так, прошу прощения на наемных работников и самозанятых, которых вместе образуют трудящихся. Вот. На Трудящихся, я считаю, что их интересы объективные совпадают с тем, к чему стремимся мы, вот. и кто уже является наемными работниками. Наемными работниками являются люди, не имеющие никакой собственности, материально-технической базы, из которой, благодаря которой они мы... Могли производить какой-то продукт, какой-то товар, да, услуги оказывать. Вот. Ну, самый там, яркий пример самозанятого – это тот же рабочий на заводе, которых сейчас мало, какой-нибудь строитель, который ему там, форму выдают рабочую одежду. Он просто приходит и кроме собственных навыков и умений ничего не может предложить. Самозанятый – это человек, который обладает какой-либо материально-технической базой, вот, как ты приводил в пример программистов, которые фрилансер. Mm -hmm. У него есть компьютер, вот, он на нем программирует. Без компьютера он программировать не сможет. То есть компьютер ⁇ э, это инструмент, благодаря которому он создает продукт, товар, оказывает услугу. Вот, это самозанятый. Э, обе эти категории населения являются эксплуатируемыми, потому что э, от всех результатов своего труда, которые они производят, они... Обратно а получают, дай бог, процентов 10. То есть, произведя какой-либо продукт или услугу, человек, во-первых, часть у него забирает его работодатель, большой процент забирает государство в качестве налога. Я думаю, что никто не питает и не будет утверждать, что там, даже большая половина наших налогов идет на развитие инфраструктуры и вообще на общественные нужды. Она воруется вполне себе нагло и... Это безвозмездно. Вот. Потом, когда... Ну, и он получает какую-то зарплату, с которой частью забирает работодатель, ну, собственник предприятия, где он работает. Часть забирает государство в виде налогов. Вот, и у него остаются деньги. Но деньги ему, как бы, они тоже... Ими сыт не будешь, условно говоря. Ему на эти деньги надо потребить какие-то товары или услуги вот, Точнее, получить услуги, либо получить товары, приобретая которые, он также переплачивает. То есть, когда доходит какой-нибудь, условно говоря, батон хлеба до магазина, в нем уже идет наценка от производителя, которая идет в карман производителю, наценка от компании, которая этот хлеб доставляет, которая по большей части тоже идет в карман собственником этой компании, наценка от магазина, где он приобретает этот товар. Понятно, что часть наценки, она сформирована оплатой услуги, то есть надо произвести, доставить э, и как-то ну, распределить. Вот. Но далеко не вся. В итоге, если так прикинуть по средним системам налогообложения, по оценкам, каждый из этих э, категорий граждан там, получает, дай бог, 10% того, что он произвел. Это и называется эксплуатируемым классом. То есть человек, результаты которого он, во-первых, ими не может распоряжаться, они у него отчуждаются, вот. и Отчуждаются они, естественно, с целью забрать ее в карман. То есть человек в итоге, в идеале для капиталиста эксплуататора, получает тот минимум, который ему необходим для выживания. Прошу mm -hmm. прощения, проверю, не сорвалась ли mm -hmm. трансляция. нет, все в порядке. Mm -hmm. Вот, надеюсь, на вопрос ответил. Mm -hmm. вот, тогда мой вопрос к тебе. Ну, система политического устройства экономического, которую ты изложил, подразумевает корпоративизм, то есть э, человек, это единство своей корпорации, что трудящийся, он имеет какой-то не уже не зарплату, а какой-то процент условно акции, да, и э, получается кормится с прибыли. И что делает его объективно заинтересованным э, в, в, именно в труде? Да, в труде. Вот, но вопрос такой. Корпорации производят какие-то продукты, которые mm -hmm. им надо реализовывать. Для реализации продуктов нужны рынки сбыта. Конкуренция за рынки сбыта между корпорациями – это ну, неизбежная война. Вспомним объективную причину, по которой началась Первая мировая война. Это эксплуатация... Ну, ответишь что ну, это то что проложили берлино-богдадскую железную дорогу и ну, очень все это всех напрягло в европе какую прибыль будет получать скажем германия вот и из-за этого там просто несчислимое число этих убитых покалеченных и так далее коммунизм который я и мои товарищи стремимся построить исключает возможность войны то есть Войны будут на этапе, безусловно, существования какой-то реакции, то есть попыток капиталистов свергнуть власть трудящихся. Вот. Но своим завершающим этапом коммунизм ставит цель получить общество, в том числе и без войн, то есть без какого-то насилия, совершенно неинтересного тем, кто в этом насилии участвует. Вот. Решает ли эту проблему, как ты считаешь, Политическая концепция христианской демократии. Я считаю, что намного лучше решает. Но дело в том, что просто некоторые вещи мне показались немного странными. Ну ладно, про э, предпосылки Первой мировой войны, тут ну, просто, наверное, то что истории для меня просто некоторые вещи кажутся ну, совершенно странными, потому что я все-таки ну, в какой-то степени я немного другим занимаюсь. Но, конечно же, там множество факторов, это далеко не только экономический, тут взгляд, э, который изложен на первое Ленин, да, в своем империализме. И государство это далеко не единственный Тут даже еще династические проблемы остались. Множество территориальных, реваншистских, множество ценностных проблем. Да, конечно же, это вопрос о рынках сбыта в колониальной Африке и так далее. Но тут большой клубок противоречий. Тут все сложно и, мне кажется, далеко не так однозначно. И далеко не только к дороге, ведущей в Персию, Потому что это очень маленькая часть тех противоречий, которые имели. Место быть на Ближнем Востоке, я уже не говорю про остальные. А, собственно, что я хотел бы сказать по этому поводу. Дело в том, что ну, сам по себе позиция, которую ты изложил, да, для меня кажется немного странной. То есть, да, тут может быть какое-то двоемыслие, такое диалектическое, что вот мы придем посредством войн, а потом, когда все нам подчинятся, то войн не будет. А, ну, как бы. Это здорово, но получается, что все равно это идет через насилие, да? Может быть, насилие иногда нужно, да, когда оно эффективно, когда оно справедливо, если это когда ты война, да, когда ты обороняешься. Но мне не очень понятно, от кого будет обороняться коммунисты, например. Вот. но это не так важно. Капиталистов, наверное. Ну, а капиталистов войну не объявляли, мне кажется, никому. Потому что нет ни капиталистов, вот федерации капиталистов и нет. Нет, ну, но да... я имею в виду, что в интересах капитала уже действовали mm -hmm. их административные аппараты, то есть государство. Ну, государство я не знаю, на чьих интересах государство действует, потому что иногда государство действует в особенно там мелкие чиновники, в интересах своего самодушства. И далеко, ну, скажем, например, да, малый и средний бизнес часто страдает. Это, конечно, в олигархических каких-то режимах зачастую это действует так. Но если государство, например, основано на прямой демократии, скажем, ну как оно может так действовать? Ну, скажем, если бы, вот, условно говоря, возьмем пример фашистской Германии и настроение Гитлера, которые у него формировались с детства по колонизации, на его взгляд, диких восточных земель? А, собственно, касаясь вопроса, проблема заключается в том, что каким образом да, вопрос был сформулирован, mm. мой иде, да, Как избежать войны за рынки сбыта. Во, во, войны за рынки сбыта. Ну, скажем, самый простой пример, да, он будет немного абстрактный. Получается, например, есть у нас 10 человек живет, там, ну, 100 человек в деревне, и 10, которые представляют... 2, ну, ладно. Арт э, ⁇ 3, 4, 5. 5. Арт ⁇ ль плотников. Да? А в деревню э, нужно всем там, кресло, всем кровати. Что происходит? Арт ⁇ ль Пролотников поставляет свои э, да, изделия в деревню. Uh, да, если появляется вторая артель плотников, что происходит? Происходит между ними конкуренция, которая ведет к чему? Да? Вот эти пять человек, есть новые пять, почему в войне? Нет, зачем войне? Это же неэффективно, потому что, ну, смотри, у человека есть, ну, банальное понимание да, того, к чему приведет это. Есть, например, у нас пять плотников с одной стороны, пять с другой на одной улице. Да, одна плотницкая один, вторая плотницкая два. Конечно же, это невыгодно пытаться там взять факел, кинуть его в сос соседям там пойти их порубить. Почему? Потому что в итоге придут их родственники и сами на себя нападут. Зачем это? как ты можешь кинуть факел со своими родственниками. Но это да. очень легко ты объяснишь своим родственникам, что вот, скажем, у нас есть один дом, который надо построить, и если мы объединимся с этими ребятами, нам всем денег не хватит, чтобы прокормить свои семьи. Вот. А если мы их сейчас разрушим их материально-техническую базу, самых как бы ну яростных наших оппонентов, повесим на столбах, а тех, кто там нам подчинился, возьмем к себе на плохих условиях, мы, в принципе, и там и дом построим, и нам денег хватит. К все намного проще, и вот такого большого количества действий не требуется. Достаточно просто удешевить свое производство. Ну, удешевить, и как ты, скажем, своей семье объяснишь, что вот... Сейчас мы будем зарабатывать поменьше. Ну что, зачем поменьше? Демпинг. А, демпинг. Они, так, хорошо, следующий шаг. А им что делать? Они же не просто: а, ну все, они удеш удешевили, мы уходим А другие перейдут, да, найдут другую рынок, прирешает, что называется, в данном ну, случае. Как видишь, рынок всегда. Yeah. Все это время до возникновения государств плановой экономикой решал рынок. И в, в, в я. Не знаю, какого-либо... Был хоть один день, когда не было войн на нашей планете. Да, полно. Ну, на самом деле, намного меньше, кстати говоря, чем э, было войн, чем в тот момент, когда появились э, государства с... Вообще, плановая экономика – это большая очень проблема, потому что плановая экономика – непонятно, что имеется в виду под ней. Потому что, например, э, все восточные государства практически были с плановой экономикой. Так, не знаю, там, Третья династия Уру в Шимиров, Ну, вообще, в принципе, Восток весь плановый в этом плане. Если мы... Не рассматриваем то, как понимал Маркс, да, азиатский тип производства, тут очень сложный вопрос, я думаю, что нам не надо на не уходить. Но, в принципе, если мы смотрим на плановую экономику, как то, тот тип хозяйствования, когда какой-то центральный орган, центральный орган распределения и задает потребность в производстве, распределяет ресурсы, и все это делается под определенным расчетом, а непосредственно стихийного рынка, это в принципе все равно рынок. Потому что все равно находится обмен. Рынок это в принципе система обмена ценностей, да, это Я все же считаю, что экономика это система распределения производства материальных благ. Вот. если распределение, оно именно описывает, но ну, условно говоря, у нас есть органы, которые производят блага, mm -hmm. они их произвели, и дальше там в социалистическом обществе каждому по труду, там, в коммунистическом каждому по потребностям. Распределяют уже без товарно-денежных отношений рынок, он все-таки подразумевает, на мой взгляд, товарно-денежные отношения mm -hmm. и нет, обмен. Нет, до появления денег было полно... Ну, обмен, как я понимаю, это офигурирует. Ну, все равно происходит обмен. Что значит по труду? Получается, человек делает труд какой-то своего рода, да? Он вносит ресурс, свои усилия, какое-то материальное преобразование. И что получается? Как кто-то, какой-нибудь усатый дядечка, например, да, решает, чего стоит его труд. Что здесь получается? На мой взгляд... Это как раз одна из таких основных проблем, которые я имею с левой идеологией, почему от нее отошел в определенное время. Дело в том, что получается, что плановая экономика, в принципе, в какой то мягкой форме она не была, всегда появляется какой-то орган, который распределяет вот эти трудодни или другие какие-то ресурсы, которые оценивают стоимость определенных продуктов. Но проблема в том, что стоимость, да, она формируется всегда индивидуально. Скажем, человеку, который любит, э, там, апельсины, ему один апельсин будет ценнее двух яблок. Для кого-то наоборот. И если мы касаемся таких простых вещей, это ладно. Но бывает проблемы намного сложнее, потому что э, если для человека э, важны одни вещи, да, для другого другие. Если это на глобальном уровне государственном, что происходило с индустриализацией, скажем, да, в Китае, в Советском Союзе, когда какой ценой все это происходило и, и почему? Потому что, в принципе, регулировался рынок именно, что рынок, да, возможно че, то есть обмен через центральное управление. И получается так, что да по труду, как это выходит? Человек работает, работает, работает, отдает свои ресурсы, свои жизненные силы, свое время э, как бы на э, производство какое-то. Затем он за это уже что-то получает. Чем это не рынок? Чем это не обмен? Чем это не обмен? Ну, слушай, это уже вопрос о терминах, то есть договориться о терминах. То есть если мы говорим, что рыночная экономика – это когда у нас процессы обмена, происходит стихийно, то есть никакими органами распределения и производства материальных благ государственными в глобальном плане. То есть понятно, что у нас в корпорации планируется, сколько они будут производить того или иного продукта, но государство у нас одним этим продуктом сыт человек не будет, и у нас плановая экономика, мы будем называть экономику, где у нас есть орган, там госплан условно говоря, который Определяя потребности населения, вырабатывает план, по которому производится определенное количество продуктов. А ага, госплан ты знает, что мне нужно? Так ты можешь сам ему сказать. Ага, а проблема в том, что ресурсы ограничены. Я, может, хочу миллион-миллион алых роз. Это да? вопрос э, о потребностях и хотелках. То есть... Э, а, во... с... Извини, пожалуйста, что перебиваю. Но как бы, для одного человека, может быть, какие-то престижные потребности настолько важны, что он готов отказаться от еды. Да, то есть я понял, в чем вопрос. Ты считаешь, что потребность в престиже, она... Не только в престиже. Неудовлетворима плановая экономика. Не только в престиже. Но я считаю, что... Нет, я считаю, что плановая экономика, она, в принципе, по себе такая же рыночная. Потому что просто происходит ценообразование не через стихийное э, взаимодействие, не всегда стихийное государство может э, на это влиять. Но государство э, тоже игрок э, на рынке. Ну, да, стихии. да, да, ну получается, что э, это не э, стихийное, я тоже ну, красивее это сказал, не самостоятельное, да, когда э, сами э, да, это потребители и производители, иногда, кстати говоря, это одно лицо даже, юридическое, физическое, правда, оказывается, сами определяют, что им нужно. А тут появляется какой-то человек, который с, с указкой, какой-нибудь картавый или, скажем, усатый, говорит о том, как бы, вот тебе нужно это, тебе нужно 10 горшков, тебе нужно 10, там, не знаю, буханок хлеба, а вот другого тебе не нужно, и ты получишь этого столько-то, ты получишь этого столько-то. Хотя, может быть, человек оценивает совершенно по-другому свой труд, да? и оценивает свои потребности по-другому. Почему человек должен приспосабливаться под плановый контроль? И раз, во-вторых, может быть, это потребность, там, времени, войны, не знаю, чего-то еще. Но проблема такая, что в чем ситуация заключается? Заключается она в том, что, в принципе, это распределение происходит постоянно, да? Uh, и uh, все равно наличествует оценка твоего труда, твоей деятельности Пусть это не деньги, это твой труд, да, это тоже ресурс, конечно же Почему его оценивает кто-то, а не, uh, тот, не тот, кто платит тебе А тот, кто решает за тебя, uh, какие у тебя потребности и сколько стоит твой труд ну, во-первых, очень вульгарное представление об усатом дяде, который решает, сколько тебе нужно ну, потребности дело. человека, они могут быть определены научно. То есть, понятно, сколько килокалорий еды надо человеку потреблять. хлебом жив человек. Ну, я же перечислять буду. Вот. Какое разнообразие рациона питания нужно в определенном климате для нормального функционирования организма? Есть у человека потребности в транспорте и коммуникации. То есть тоже э, обеспечить какую-то систему, чтобы он мог добраться в удобное ему место, и, э, этот, а также там, связаться с нужным ему человеком. Э, потребности объективны. Когда кто-то говорит, что он хочет миллион-миллион алых рост, ну, э, это тоже удовлетворяет какую-то потребность. То есть ты, когда говоришь «хочу хлеба», э, ты говоришь «хочу хлеба», Объективно, это имеется в виду, я хочу удовлетворить свою потребность в питании. Вот ты назвал там миллион алых роз, потребность в престиже. Отлично, в плановой экономике, в социалистическом государстве для удовлетворения потребности в престиже есть, будет организована система соревнований и конкурсов, где ты сможешь именно своим талантом добиться престижа и признания. А не просто, ну, как бы с дуру купив миллион алых роз. Кто в этом конкурсе будет тебя оценивать? оценивать ну это решать уже я думаю будут соревнующиеся потому а -а -а. Что... то есть а подожди подожди, подожди, подожди. получается соревнующиеся... дяди соревнующиеся будут что называется, да, и потом из этого фонда потом э, они найдут себе человека, который э, за все это, все это порешит, и вот и уже из того, что они скинулись, уже распределяют. Нет, есть это уже уход ну, в способы там. Есть много а методов это очень важно. получить Для нет, меня это предпредидут... как бы принципиально оценку. вопрос. Есть много способов получить непредвзятую оценку. Например, э, это один из методов, который я там вижу, это когда человек, условно говоря, выступает им То есть, если это конкурс каких-то. Я не знаю, поделок, то он делает свою поделку, потом о, выставляются все эти поделки на показ. Конкурсанты там не могут между собой обсуждать, и каждый из конкурсантов может выбрать там, наиболее понравившуюся ему поделку, и, кроме своей, и проголосовать за нее. Вот. Таким образом, он именно будет оценивать в соответствии со своим вкусом, со своим представлением. Вот. Это, понятно, такой способ там не будет э, применим на каком-нибудь футбольном соревновании Но футбольные соревнования с современными технологиями Там также объективно уже можно оценить, было в сайт или нет Когда там все это фиксация там, чуть ли не трехмерными камерами Забит гол или нет, тоже можно оценить объективно вот. Поэтому, да, в соревнованиях надо стремиться к избежанию субъективной оценки Установлению правил, которые позволит объективно оценивать результаты конкурса и так далее. Так а кто будет объективно оценивать? Сами участники? Ну, скажем, в футболе забит гол или нет, кто объективно оценивает? А может для меня в футболе главное, чтобы красиво было. Ну, понятно, типа, ну и понимаешь, главное, как, чтобы Ора, там, если у вас вы играете, там, ваша команда играет некрасиво, на ее матче будет приходить меньше народу, тем самым вы меньше будете потребность в престиже удовлетворять, что повлечет за собой стремление к тому, чтобы играть красивее. Вот. Ну, Понятно, что будет не одна команда, и ты такой, ну, эти как-то скучно играют, скажу теперь на другую. Ну, смотри, Смотри, тут какая ситуация получается. Да? что, каким образом это будет, если, например, мне будут вот распределять, там, не знаю, билет на футбольный матч, да, вот я пришел там, в какой-нибудь распределитель, и мне дали там талоны на еду, mm -hmm. талоны на то, талоны на все. Да, талоны на носки и талоны на футбол. Но талоны это устаревший метод, а сейчас это образцы? все можно по интернету делать. Ну, без разницы, это главное, не что интерес. распределение централизованное. Ну, понятно. По сути, да, да? вот мне дали какой-то, э, там, не знаю, блокчейн на футбол, я не знаю, как. Да нет, ну, просто у тебя, скажем, есть какой-то твой ну, идентификатор, да, и да, тебя да, пропускают да. на нужные да, мероприятия. Да, да, да, ну, и как бы, а если, в принципе, мне не хочется вот на это? Ну, и не ходи. Ну, там не будет. А не принуждает. Можно создать базу распределения, где там, скажем, человек не хочет идти, ему выдали билет там, да, в профсоюзе, он идти не хочет. Он выкладывает говорит, что выдали билет в профсоюзе, я идти не хочу. Там берите кому надо. У -у -у. Вот. Это же все, понимаешь, вот подождите, ты когда кому такие Подожди, вал... а, э, подожди, то есть он отдает просто так? Ну, без вас, я знаю, что. но ну, если ему это не надо, зачем ему это хранить? М -м, а если, ну а что он получит сам? Сам он возьмет на этом же сайте то, что ему надо. То потому есть... что то, что другому может быть не надо, ему может пригодиться. Просто, Руслан, смотри, угу. ты сейчас, ну, как бы пытаясь отрицать, как бы, ну, эти мои взгляды, угу. задаешь вопросы, на которые ты сам можешь ответить. То есть ты говоришь, что возникнет такая проблема, и утверждаешь, что она нерешаема. Вот я тебе даю ее решение, ты говоришь, а вот такая еще может возникнуть. И это... Как бы уводит дискуссию в неконструктивное русло. Я считаю, Предлагаю что... все-таки вернуться Хорошо. к вопросу, как все же ты считаешь, что избежит корпоративизм вой. Ну, так я, я же говорю очень просто: благодаря тому, что выгоднее не воевать, да, а своей конкуренции. Демпинг. Это ты считаешь выгоднее? Ну, не обязательно демпинг, но демпинг тоже. Ну, просто понимаешь, за шагом, вот я говорю, за шагом демпинга тех последует шаг тех. Что они сделают? Тоже демпинг сделают. И Но в итоге все обмущение сделают. Там, они будут закупают. производить все бесплатно, что ли? Ну, с точки зрения коммунистиков, да, наверное. Не, я, ну я вот и говорю, что как раз с моей точки зрения этого не будет. И закончится конкуренция за рынок сбыта всегда войной. Зачем? Просто одни проиграют, разорятся и пойдут заниматься и пойдут другие. Пойдут заниматься точить мечи. Потому что они ничего не умеют, кроме смысле, как быть плохими. Вот программист на C ⁇ плохо научился, там, не знаю, плохо получилось у него на C ⁇ перешел там на Java. Или там подкачал. Откуда он возьмет деньги? На, на оплату обучения, на аренду жилья, на продукты питания, если ему неким работать. Если же он будет работать каким-то неквалифицированным работником, у него все свободное время будет уходить на работу. Мне кажется, в современном мире такая проблема не стоит. Ну, это кажется, когда кажется, как ну, крестьянские я, демократы крестьян. Я, я, да? я и перекрещусь. Хорошо, вот. хорошо. Ну, да. то есть просто... Вроде не кажется. Ты на мой вопрос отвечаешь, что ты считаешь, что... Зачем воевать, если можно снижать цены, несмотря а на то, фактически, что смотрите, все в человечество всегда шла война за рынки. Война не за рынки сбыть шла, но очень много войн было по другим причинам. Например. Ну скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, за что была война, ну если не знаю, конечно. Ну крестовые походы, например. Крестовые походы, ну первый крестовый поход на Иерусалим. Иерусалим, ну церковь она тоже имела прибыль в mm -hmm. то время. Mm -hmm. э -э она оказывала религиозные услуги. Mm -hmm. Католики, э у них был рынок сбыта э Европа. И им нужен был покрестовый поход, чтобы от э освоить восточные э рынки сбыта, оказания религиозных услуг. И если уж то... рынки сбыта, ну, оказания религиозных услуг. Просто снести мечети, поставить э церкви и... Э брать контрибуции контрибуцию восточных стран. А можно доказательства какие-то этого? Ну вот где какой-нибудь план там Барбароса, условно говоря, Барбароса. Я думаю, это наша шестая не последняя дискуссия, <связычный> и я согласен, что нужны пруфы. Вот, <связычный> и я думаю, мы ну, по какой-то тематике исторической надо готовиться заранее. Со всеми пруфами понятно, что сейчас... Ну, я сейчас не смогу... Ну, я говорить. просто тогда, например, приведу. Вот зачем, например, появляется аскетика? Ну, скажем... Аскетика, отказ, отказ от материальных ценностей. Да, там, зачем люди уходят в монастырь, да? Нельзя везде видеть только экономические какие-то да, стимулы. Ну, я, честно говоря, с такими людьми не общался, но у них есть потребность. Она, возможно, иррациональна. Возможно, с точки зрения естественного отбора, такое стремление их делает э, более конкурентоспособными. То есть, отказавшись от каких-то э, острых потребностей в материальных ценностях, они там, э, условно говоря, они идут в монастырь, чтобы там тренироваться, жить без еды. И, скажем, их конкурент э, это, э, проиграет, а они выиграют. Ну, возможно, так. Все кажется, что монахи идут в монастырь, чтобы учиться жить без еды. Я те, они сами так не думают, это однозначно. Они... И у них, как на мой взгляд, имеется субъективное заблуждение, uh -huh. что таким образом они там очистят свою карму-совесть перед Господом, попадут в рай или инкарнируют во что-то нормальное. Uh -huh. вот. Но, то есть мотивирует этих людей их заблуждение. Но то, что такая тенденция существует длительное That's время... Заблуждение. Ну, я же говорю, это заблуждение? Субъектив... Ну, я считаю это uh -huh. заблуждение, потому что я там атеист, в Бога uh -huh. не верю. Uh -huh. вот. Я стою на позиции, что кто выдвигает тезис, должен его доказывать, поэтому пока не будет доказано существование там Бога, вот доказательство Канта я с ними не согласен, вот для... Канта нет такого Я буду считать, э... о, стоп, что? что я несу, Но это... Канта опровергал. Да. да. Да, все, прошу прощения. Вот, эм... я, буду, э... ну, я считаю в своей что это их субъективное заблуждение, mm -hmm. и они их толкают идти в монастырь. Mm -hmm. Вот. А какие рациональные бывают для человека побуждения? Рациональные можешь поконкретнее. Ну способу? вот ты говоришь, что это рациональное заблуждение, а вот рациональные, например, что может быть. Ну, например, у тебя там самое вульгарное, тебе, чтобы поддерживать свое существование, там, да, у каждого uh -huh. организма есть стремление поддерживать существование, обмен веществ, uh -huh. у тебя потребность в еде. Ну, рациональное, то есть ты хочешь есть, ты проголодался, если ты не поешь, угу. ты умрешь там, или у тебя будут проблемы со здоровьем, ты идешь и ешь. Угу. У нас, скажем, целесообразно. Ну, вот у человека есть, например, рациональная э, потребность в размножении, да, да. Э, скажем. То есть, а как, например, в коммунистическом обществе, если оно будет чисто рациональным, но вот проблема такая, вот живут соседи в какой нибудь фалансере, да, и захотел, значит, размножиться один мужчина с женой с другого ему, мужчины. Ему начистят рыло, я тебе так сказать. Ну, а почему? Это же рационально. Это не рационально, смотри, с какой точки зрения. Человек во многом отличается от животного тем, что если животное может просто подбежать, присунуть в самки и убежать... Человек тоже. Ну, человек тоже может. Ну, и да, с довольно высокой вероятностью потомство выживет. Человеку для того, чтобы его потомство было жизнеспособным, необходим институт семьи, то есть чем, на мой взгляд, более а, от, хорошие отношения между мужем и женой, uh -huh. чем в более комфортных, спокойных условиях растет их ребенок, чем больше времени э, супруги могут потратить на воспитание ребенка, а не на ссоры, разводы и так далее, на то, чтобы если выражаться со всем языком естественного отбора, привить ребенку жизнеспособную модель поведения. Так тут ты согласен полностью. Вот. Но, но как, когда <смех> человек идет и как, я не знаю, там добровольно согла... или нет, соглашается. Ну, как бы, понимаешь, если он изнасиловал соседку, mm -hmm. это уже статья. то есть это... А почему? Просто смотри, к чему я вообще это э, клоню, да? То, что ты говоришь, это чисто утилитарная такая модель, причем гидонистическая, я даже сказал, да, ты про еду говоришь и так далее. Получается, что рационально то, что ты... мне большее количество удовольствий. Нет, я говорю не про удовольствие, а про потребности. Потребности человека, они отличаются от потребностей животного. И от потребностей гидониста. Вот. Гедонист там, он, условно говоря, хочет есть совокупляться и что там какая еще испражняться. Mm -hmm. вот. У человека отличается от животного, что в условиях естественного отбора у человека возникла потребность в творчестве и в познании. То есть изучать закономерности, по которым действует окружающий его мир. И на основе этих закономерностей адаптировать среду под себя, а не адаптироваться под ее условия. Также, как, на мой взгляд, есть у человека потребность в соревнованиях, так сказать, в доминировании. Вот. то есть эту потребность может удовлетворить человек в социалистическом обществе но я вот уже приводил пример конкурса соревнований вот. творческие конкурсы развитая, развитая материально техническая база для научного познания мира удовлетворяет потребность человека в научном познании развитая материально техническая база для творчества удовлетворяет его потребность в творчестве человек это, безусловно его потребности не ограничиваются едой и беспорядочными половыми связями. Особенно человека коммунистического общества, который как раз будет воспитан в тех э, условиях, что потребности человеческие, а не животные, должны превалировать. То есть потребность э, в творчестве, соревнованиях, научном э, познании мира. Угу. Ну вот я-то, конечно, в принципе, все не отрицаю, но такая проблема, что а кто определил, что вот эти э, потребности, да, определенного рода. Эти плохие, а эти хорошие. Я их не определял как плохие и хорошие, я просто определял как Требуем для общества. свойственные человеку не свойственный uh -huh. человеку. То есть, система экономика, система распределения uh -huh. и производства материальных благ, она должна удовлетворять потребности. Uh -huh. Все. У человека есть потребности в творчестве и в познании мира. Более того, эти потребности сделали человека более конкурентноспособным э, по сравнению с животным. Mm -hmm. вот, поэтому я не говорю плохо, хорошо, я вообще не апеллирую такими категориями. Но я считаю, что если мы строим экономику, мы должны в первую очередь учитывать их свойственные... Э, точнее, мы должны, безусловно, обеспечить какой-то достаточной мере удовлетворения потребностей в... Э, еде там да и так далее mm -hmm. животных, но та, не в таком, чтобы они его развращали, условно говоря, то есть подразвращали, я имею в виду, когда они начинают превалировать над человеческими потребностями, mm -hmm. вот что я не знаю, там, пример Хрущев, когда он свел коммунизм к тому, что у каждого квартира машина и холодильник. Ну вот в этом вот проблема, что по сути, если нет... я не считаю Хрущева коммунистом и его действия не считаются mm -hmm. разными mm -hmm. построением коммунистического общества вот так. Хорошо. Вот. Я просто что хотел сказать, мы довольно долго уже из вопросов плана перерешли. Это очень даже интересно. Нет, интересно, да, но мы повторим. Поэтому я предлагаю перейти к вопросам из сейчас. Да, конечно. У нас появились они? Да. Есть несколько вопросов. Вопрос от Анжелики Демократу. А как... Крестьянские демократы будут распоряжаться землей. Можно ли будет продавать? Кому будет земля принадлежать по факту? И как будет озвучен или озвучать закон о земле? Давайте только кратенько. Там, а, ну, ему... слушайте. Ну, слушайте. на самом деле земля это очень важно, да? А, а, Потому что многие крестьянские демократы, являются дистрибутистами, то есть э, система распределения минимального количества земли. Я к э, дистрибутистам не отношусь. Собственно, э, ну, в принципе, тоже возможен вариант, что человеку обеспечено как, э, его минимальное количество земли. Э, да, скажем, там триакра и корова. И это, ну или другая, любая территория, которая дает ему минимальный проживительный минимум, который дает возможность ему жить. Я считаю, что вот такого рода социальная поддержка требуется. И будет она происходить или от государства, если это будет эффективнее, или от э, муниципии. Как только появляется в комьюнити новый член, он э, или приобретает эту землю, если нет денег, если это бедная семья, то он э, находит в себе какую-то э, свойственную ему э, деятельность. Здесь, например, есть свободная земля то он получит землю. Почему бы нет? Как будет закон о земле? Ну, мне кажется, странным вопрос, потому что закон о земле, мне кажется, это что-то ассоциируется с таким с крестьянским вопросом начала 20 века. Да? С недра они принадлежат собственникам. Вот, наверное, вот так. Собственно, кто будет вопрос о собственности, ну, собственность в определенном локальном месте. Одно комьюнити, там другое, там третье, да. Вместе этим распоряжается для охраны, да, для лучшего использования государства. Но государство не имеет э, власти над более важным, более э, значимым для нас э, общественной собственностью, определенного локального комьюнити. Вот так я считаю. Алексей, себе. да. Может быть, есть что-то добавить по данному вопросу? Ну я, в принципе, для меня всегда, как я там, смотрю, мне кажется, собственность будет принадлежать тем, кто сильнее. Вот. и я не думаю, что, скажем, в моем случае распределение там земли, в том числе, оно будет принадлежать обществу. Общество это Трудящиеся, которые обладают наибольшей силой в государстве или в целом э, на планете, потому что они организованы. То есть пока трудящиеся не организованы, они слабее своих эксплуататоров. Вот. Я, тут для меня важен вопрос силы, причем во многом даже вульгарно-физической. То есть тот, кто сможет взять и удержать собственность, тот ей будет владеть. Вот. Я бы на это гораздо проще ответил. Вот. Это не зависит от... Того, кто придерживается какой политической концепции, это довольно объективный процесс, на мой взгляд. Так вопрос от Аркадия, вопрос mm -hmm. к христианскому демократу. Какой ценой происходила индустриализация в Англии и Германии? Ну, ценой достаточно жесткой. М -м, такой же ценой, как происходило много чего. Да, это, конечно же, миллионы закупленных душ, миллионы закупленных тел. Да, это, конечно же, многие истории, которые что, становятся то же самое. Энгельс писал, но проблема в том, что, да, вопрос, я не знаю, почему он именно ко мне, потому что я не являюсь сторонником конкретно капитализма, но давайте я отвечу, потом уже вторую часть про мое отношение ко всему этому. Собственно, проблема какая была? Ну, с одной стороны, это, конечно же, поскольку было громадное количество предложения, да, рабочих сил, то в условиях дикого капитализма, когда предложение э, есть, а спрос на него э, от капиталистов не такой большой, да, конечно же, это была возможность распоряжаться вот с этими людьми м -м, практически как с мясом, да, это 16-часовой рабочий день, это казармы, э, да, казармы, ну, заметьте, кстати говоря, в Советском Союзе, что было, э, особенно до благих 60-х годов. В Индушизации Советского возможно, еще даже более жесткие вещи происходили, ГУЛАГ, вспомним. Но это не пика, потому что в чью-то сторону, потому что ситуация была проблемная и там, и там. А, собственно, какие еще проблемы были? Ну, конечно же, это отсутствие институтов, которые бы все это контролировали. да Это отсутствие социальной поддержки со стороны государства или каких-то других обществ. А теперь про мое отношение, да, это, конечно же, все неправильно. На мой взгляд, здесь такой, как, например, у сторонников фабианского общества в Англии конца XIX века, это христианские социалисты, Бернард Шоу, например, был его членом. Собственно, супруги Фабиа его организовали, и они считали, что в принципе через объединение какие-то коммуны, через объединение корпорации, точнее артели, Возможно, было преодоление, да, возможно, глобально на уровне завода, скажем, через взаимопомощь, через договор с работодателем, смягчение вот этих капитализм. К тому же, как мы увидели, да, прекрасно на опыте 20-го, да, тем более 21-го века, отношения намного мягче сейчас. А зачастую, в принципе, вот эта дикотомия снята между работником и... Но я, конечно же, не считаю, что эксплуатация, тем более в таких жестких формах, это правильно, потому что человек к человеку должен относиться, конечно же, не как волк, а возлюбить не только ближнего, но и дальнего, что намного важнее. Да? Ну, ближнего сложнее возлюбить, чем дальнего. Ну, вот да? это вопрос. Ну да, это, это сложнее, но я считаю, что здесь как раз такой вопрос, в принципе, о русской культуре вспоминается, конечно же, там, о Леонтьев, ну и прочее. Но это не так важно, это немного в другую сторону. Собственно, проблема в том, что э, вот эти изъяны, они, конечно же, имели место, и я их не одобряю. Вот. Наверное, не одобряет никто, мне кажется, из здравых людей, даже самых колтелых защитников рыночного капитализма. Так, ну я дополню, по поводу там возлюби ближнего анекдот, хороший вспоминается, где мужик поймал золотую рыбку, она говорит, загадываю любого желания... Любое желание, но твоего соседа будет в два раза больше. Он подумал, говорит, золотая рыбка, выбей-ка мне глаз. Как-то так. Вот. А что я думаю. Так, а вопрос был да, про. Какой ценой? Какой ценой? Я просто что скажу. У истории такой ландшафт, что это горы трупов и реки крови. Не без жертв обошлась. И индустриализация в Советском Союзе. Чтобы их сравнивать, нужен уже какой-то документальный материал, возможно, этому тоже будут посвящены наши дискуссии. Тоже э, я не согласен, что индустриализация была причиной этих жертв. Вот, я считаю, что наоборот, она способствовала в дальнейшем их избежать. Вот. Но вопрос в том, что за что гибнут э, простые люди. Гибли они всегда, сколько себя помнит этот мир. Гибнут ли они за интересы паразитов-эксплуататоров, либо они гибнут за светлое будущее своих поколений. Жертвы будут всегда. Но вопрос в том, напрасно они или нет, я считаю так. Мне кажется, все гибнут за светлое будущее, которое каждый видит по-своему. Ну, Скорее, да, за реальное светлое будущее или за навязанное им заблуждение тем в интересах кого они гибнут в нашем капиталистическом мире ну, вот как-то так есть так, еще вопросы да. значит еще вопрос от Анжелики вопрос представителю христианской демократии что ж не вот. все что? Что? телефончик она, мне кажется что что, что что что, что, что вы будете производить продукт или товар продукт или товар но мне кажется это достаточно ну, я как понимаю, к чему это отсылка, конечно же, производить продукт или товар. Но ну, я производить ничего не буду, потому что я, наверное, не рабочий. <с <с к сожалению, возможно. Я, я, я, я в музее работал, я услуги производил, в общем-то, ну и сейчас произвожу. Но да, проблема в том, что в чем деление, вот это совершенно странное, на продукты или товар, да, потому что товар в такой классической политэкономики, который потом рецептировал да, маркетинское учение, что продукт – это некий результат труда, а товар – это уже элемент обмена, да, рыночного или, скажем, еще какого-то другого. Ну, производитель естественно, всегда продукт, потому что товар появляется только на рынке. Ну, мне кажется, это с точки зрения такой совершенно очевидной логики, я зову понятий понятен. Да, прошу прощения за это, за талогию Маша. Ну, вопрос скорее был, в конечном итоге, станет твой произведенный продукт товаром или останется Он Всегда продукт? станет товаром, если будет происходить отмен. Ну вот, но я все-таки стою на позициях, что... Ну, в так так таких понятиях. Да, производит... в коммунистическом обществе будут производиться именно блага, вот, которые будут по потребностям распределяться между его членами, вот, без каких-либо товарно-денежных отношений. Вот, наиболее доступными и актуальными тому времени методами, которыми мы это коммунистическое общество подстроим. Ну да, будем жить как при третьей династии Уолл. Не, я не думаю даже. Еще один вопрос. вопрос, конечно же. Как это а Бог помогает человека. выжить человеку? Что как Бог помогает выжить, выжить человеку. Да. Тоже как выжить? конкретно Бог, да. помогает выжить человеку. Конкретно какой Бог, а конкретно какому, какому человеку? человеку. Ну, поэтому, знаете, вопрос ну. такой очень стиль. Ну, я думаю, такие вопросы уж явно провокационные не надо. Там не знаю. Ну, например, я, насколько понимаю, в Одиссее там Афина пришла к одиссею там. Говорила ему много всего хорошего, что ему делать, там как избежать Харида и так далее. Вот, например, так. По-моему, кто там? Ахиллес тоже, богиня, его мама окунула в речку, тоже интересный способ, как Бог помогает человеку. Ну, как еще? Ну, вот это, Мухаммеда, по-моему, там на этом, на лошадке перенесли в и Медину, ну Так что бог по-разному, наверное, разные боги по-разному помогают человеку. Вот. Ну я, как убежденный атеист, считаю, что помочь может человек только сам, либо люди могут помочь друг другу, если будут это делать искренне. И самое главное с пониманием того, что коммунизм не противопоставляет коллективное частному, он удовлетворяет частное в коллективном. Вот. То есть одиночка всегда слабее стаи. В стае одиночкам приходится иногда своими какими-то интересами жертвовать, но они остаются сильнее. Вот. По поводу помощи Бога, ну, русский народ, испокон веков верующий, все равно дошел до такой пословицы, собереженного Бог бережет, что как бы вполне себе соответствует атеистическим убеждениям, что человек, который просто молится, никогда ему не, не будет ему ничего хорошего по сравнению с человеком, который старается всего все себя обеспечить сам, не надеясь на богов. Вот, ну, как -то как -то так. Так, на Бога надейся ему... и сам не оплошать. Ну, это да. здорово, но тут такая ситуация, что. Конечно же, заповеди, мне кажется, которые и сам человек Бог, Бога Человек Христос, говорил, тоже много говорят про практическую жизнь. И здесь, мне кажется, такой странный аргумент. Ну, да, я это не совсем аргумент, я это веду скорее к тому, что даже несмотря на то, что человек блуждается или может быть, верующим, он, может верующим, он все равно понимает, что он должен рассчитывать на себя. Ну, вот. Что, как бы на мой взгляд, добавляет какую-то объективность. В этом позиции. и проблема, что, в принципе, религия, ну, практически любая, она не э, говорит о предопределении да, как абсолютно. всегда у человека есть свобода воли. Э, абсолютно всегда, в определенной хотя бы степени. И поэтому тут это не проблема с религией, это проблема с любой идеологией. Да? Ну, я общался с каким-то мусульманином, ну... он как раз стоял, на... Ну, я не знаю, может это он плохо знал мусульманские догматы, но он именно вот говорил... О предопределенности. Вот. Вроде как э, в твои шумеры Третьей девяностые ура это уже Вавилон о Нет, это еще не Вавилон Асирия. Не вавилон, асирия. Так, конечно, Но шумер. вроде их религиозные убеждения той эпохи тоже стояли именно на предопределенном. Нет, там слишком много нет, нет, нет, нет, это предопределенности там не было, и даже в исламе там разные школы, разные масхабы и так далее. Тут большая проблема, да, можно долго копаться в одном исламе. В таких вещах без да, какой-то да, фактологии, да, я да. считаю, без в... Бестаграм, да, и без третьего участника не разобраться. Да, да, да. Я могу как бы рассказать про взгляды в христианстве. В частности, в вражеском христианстве, но не в этом посвящен стрим, потому что я этим занимаюсь. Но мне это, возможно, даже интереснее было. Дмитрий, сколько эфир уже идет по времени сумма? Идет уже 60-71 минуту. Я думаю, если я не могу. Сейчас еще пару Пару вопросов. Ну давай-ка. Вопрос от Инжелики обоим. Вот. Правильно ли я поняла, а, что у кого сила, тот и прав. А так, а как же законы жизни и справедливость? А как же законы и справедливость? Ну я отвечу на этот вопрос. Это да, как э, говорил Крылов, у сильного всегда не сильно виноват. И законы это всегда воля сильнейших То есть они диктуются сильнейшими для слабейших. То есть просто если вульгарно говорить, закон это то, что. Какие-то предписания от сильного слабому, чтобы слабо и сильного ну, не бесило, если так совсем грубо. И э, я и стою на позициях, что в единстве силы трудящихся, и лишь когда мы объединимся, мы сможем диктовать э, с э, тем, кто... В том числе и себе, то есть э, я считаю, что не не могут себе трудящиеся позволить не исполнять тех законов, которые они диктуют в отличие от того что как это делают капиталисты вот. и да сильно, ну, правота в, с точки зрения что истинности нет но всегда все споры будут решаться в сторону сильнейших ну, не всегда когда я говорю имею в виду там, когда место, с которого уничтожает 99% микробов, понятно, могут быть исключения, но они не опровергают этой закономерности. Я считаю, что с законом не надо видеть никогда, ну, по крайней мере, не всегда какой-то призрак какого-то там капиталистического правительства, потому что множество законов просто-напросто говорят о другом скажем, там закон о запрете ношения оружия, или э, еще ярче закон о запрете монополии, да, вряд ли капиталисты сами бы хотели его внести. Закон, в принципе, это инструмент, который, за которым могут быть совершенно различные группы, закон, эм, зачастую, говорят, да, такие мыслители, помню, тоже саму Ницше или там софисты какие-нибудь, да, в античности, что, в принципе, закон, наоборот, выдумали слабый, чтобы опуздать сильного. Да, тут такой вопрос. И мне кажется, что это в первую очередь инструмент контроля общества, формирование каких-то санкций, какие то нормы Самоконтроль или контроль? Самоконтроль обществом себя. Да, я так считаю. Потому что, да, иногда э, он может перекашиваться в чью-то сторону, но, в принципе, говорить, что всегда за ним кто-то стоит, это ну, только ситхи все возводит абсолютно. Нет, я же как раз искал про Дамеслис, что mm -hmm. типа, я в это абсолютно не возвожу, но я считаю, что это закономерность, исключение из которой встречаются достаточно редко, чтобы как-то ее в силах были Вот И я к тому, что я, например, не могу вспомнить какой-то закон, а если я его вспоминаю, ну, в российском даже обществе, mm -hmm. э, я не смогу вспомнить какой-то регулярной успешной правоприменительной тактики, чтобы этот закон не был в интересах сильнейших представителей правящего класса. Вот. Ну, что значит интересы? Интересы можно трактовать совершенно по-разному. потому что. Ну, хорошо, но я трактую интересы... Правящего класса, как, то есть эксплуататоров, это максимальная прибыль, максимально короткие сроки. Такой вот я вижу интерес. И... Много, наверное, из истории можно очень привести примеров. Э, да, начиная с того же самого Юрьева дня, который считается у нас закрепощением. На самом деле, э, да это вспомним, 15 век, конец, когда появляются у нас крепостные на Руси. Правильно то, что, ну, так называемый. А не стал ли этот закон результатом многочисленных крестьянских восстаний крепостных? А, нет, восстаний тогда не было крепостных, ну, их не зарегистрировано, по крайней мере. Зарегистрированных не было. Но я все же стою на позиции, что. Можно, я закончил, да? да. да. А, собственно, проблема в том, что да, судебный 197, Московский первый. Ну, просто я этот пример ухватился, на самом деле примеров может быть очень много, особенно если более раннему времени восходить, да, это те же самые, например, в книге чисел в Библии и так далее. То, что нужно за... сейчас расскажу, просто самый, мне кажется, яркий пример, то, что обязывает книга чисел, да, это Танах, это пятикнижие Моисеева, отпускать раба через семь лет. Казалось бы, можно было бы держать, а вот тут как бы сильный мир и всего сказали нет, мы отпускаем через 7 лет, потому что существовало представление о том, что да, из юбилеев, так называемых, что Бог Яхва завещал каждые семь лет творить какое-то доброе дело, в том числе отпускать раба, пусть даже это не член израильского общества. Но это ладно, мы о крестьянах говорим, более близкая для, э, для нас ситуация. Скажем, э, дело в том, что в правоприменении существовала такая ситуация, что в принципе э, существовал феодальный суд, да, феодальная уже власть над крестьянами в тех территориях, где... И, испокон веков находилась частная собственность относительно того, как она могла быть тогда И крестьян просто не могли упускать. Нет, тут государь московский Иван Третий решил, что все-таки у нас будет первый день, когда один раз можно переходить как бы, Казалось бы, почему? Я считаю, что заинтересован был государь в какой-то поддержке народа, исходя из чего принял больше для пиара подобный закон вот. Но я опять не боюсь вдаваться в историю, потому что по специальности я инженер-конструктор, и в этой области в плане фактологии могу быть слабее. Вот. Я вот, просто к тому, что вопрос, если есть, есть закон, еще вопрос, так ли он применяется, как он написан. И я, потому что, например, у нас есть конституция, на которую mm -hmm. очень часто ссылаются либералы, там, когда говорят, что вот это антиконституционно. И да, mm -hmm. действительно, многие решения, которые принимает административный аппарат правящего класса, они противоречат закону. И mm -hmm. так же, как и многие решения и поступки, которые совершает репрессивный аппарат, они противоречат закону. Мы часто слышим множество пьющих случаев о каком-то ментовском беспределе, там, чиновничьем mm -hmm. беспределе и так далее. И Вопрос, что безусловно они могут в бумаге одно написать, чтобы как-то ввести заблуждение, усыпить бдительность эксплуатируемых, но на деле, а я всегда для меня важно, что происходит на самом деле, то есть корень они а на то, что написано на бумажке. Всегда, по сути, что у нас является гарантом закона? Репрессивный аппарат, суды, тюрьмы, вооруженные люди. Вот. Всегда эти органы действуют либо в интересах правящего класса, либо в своих интересах. Либо в интересах поддержания просто общества в нормальном состоянии, да? Потому что скрутить маньяка, мне кажется, что это дело благое. Ну, я вот опять же говорю по факту, я в последнее время, общаясь там с различными своими знакомыми, я очень много слышу истории, где... Они были, там, скажем, да, подвержены какому-то mm -hmm. насилию со стороны, просто там, ну, какую нибудь алкашня забралась mm -hmm. в парадную, вот, и звонок в полицию не помогал. То есть правило, когда убьют, тогда и звоните, не беспокойте людей. Ну, тебя это, тебя, это проблема, да, конечно. И я считаю, что в том числе это следует из идеологии капиталистического общества, где свои интересы они превыше интересов ближнего, то есть где полицейский пойдет увидя насилуемую девушку, он такой подумает, зачем я буду рисковать вмешиваться, вот на работе за это особо не похвалят, вот а про это изнасилование, про то, что я прошел мимо, никто не узнает. Поэтому я считаю, что также чтобы Мало того, что в коммунистическом обществе и в социалистическом репрессивный аппарат должен действовать в интересах трудящихся, вот, он еще и должен подвергаться воспитанию такому, чтобы он действовал именно в соответствии с прописанным законом, чтобы де Юра не отличалось от де факто. Вот так. Ну и да, я отвечаю на вопрос Анжелики, всегда... Все будет делаться в интересах сильных, Это, от этого никуда не уйти. Всегда все будет делаться в интересах жулики. Не, ну ты уже и позвонишь, расскажешь. Вопрос от А как слабые заставить сильного соблюдать закон? Никак. В смысле как? Очень просто, потому что слабых много. Ну, когда слабые объединятся, они уже станут сильнее. Но они слабее были, да. Но когда они объединятся и организуются, они станут сильнее. Поэтому они уже смогут. Но это как бы и есть диалектика, то есть надо в динамике, то есть если он сейчас слабый, это не значит, что он сейчас слабый, он найдет еще несколько слабых, такой скажет, там объединяемся, ребята, идем к толпой вот этого месси, мы говорим, что зачем мы хотим. все проще, на самом деле, да, в принципе, вспомни того же Ниша, да, с его антихристом, прокаляется христианство, в чем его идея, в том, что в принципе в морали она репрессивна, дальше это у нас фуку и прочее, да, времена автора. Интересно, что в принципе мораль э, и вообще социальные э, практики, вообще в принципе все общество, оно создано на репрессиях И для того, чтобы подавлять какие-то особенности, в том числе, например, э, какие-то способности к э, нечестным качествам, да, чтобы создавать усредненного человека. Вот ну, даже больше левый Маркузе, да, который э, одномерного человека написал больше об этом говорит, и о том, что это не обязательно какие-то физические вообще действия, да, это просто за счет того, что большинство определяет нормальность, и эта ситуация в обществе, да, есть такая, поэтому, да, очень часто, как бы, сильно проиграет просто потому, что он будет ненормальным. Если он проиграет, он слабее. Ну, в смысле? Это кто то, сильнее определяется постфактом. Это логика такая. То есть, в принципе, сильный всегда будет по такой логике проигрывать. И, и как Почему то, наоборот? То есть, если вот, ты объективно определить из двух э, противоборствующих сторон, кто сильнее, точно узнать, сможешь только э, позволив им вступить в открытые противоречия. В, в итоге, например, да... Э, мы можем апеллировать какими-то критериями силы, основанными на научном знании и предугадывать победу Если закон в интересах сильного, сейчас сильные капиталисты. Раз. Два. Произойдет революция, произойдет формирование коммунистического общества. Да, два. Третье. Ну, социалистическое не так важно. там Не знаю, царство небесное придет, что угодно. С Марксом, там как с Аваловом, не так важно. Вот. Чивенгур, конечно вспоминаем. И третий шаг. Получается, что капиталисты проиграли, а получается, что капиталисты слабые. Выходит, что? Что тот закон, который был в отношении капиталистов, это был закон в отношении слабых, потому что капиталисты оказались слабыми. Нет, это... Логика. Это логика именно формальная. Я пользуюсь диалектической, что у тебя все системы, они динамически развиваются, их качественные характеристики и количественные могут меняться. Характеристика силы у трудящихся, она меняется по мере их организованности и их количества. То есть, чем их больше, чем, чем они организованнее, тем они становятся сильнее. В какой-то момент происходит то, что они объективно становятся сильнее своих эксплуататоров. Еще в какой-то момент у них происходит понимание того, что они стали сильнее. В какой-то момент они вступают в открытое противоречие. И таким образом, уже будучи сильнее своих эксплуататоров, они побеждают. Хорошо, тут вопрос на самом деле, опять же, о терминах. А вот каким образом с этим закон э, связан, да? Тут такая ситуация, что, опять же, как я уже сказал, это те же самые социальные нормы. Нехорошо быть гением, потому что ты будешь изгой. Не, э, да, вопрос, кстати, вот я хотел, что по поводу нормы. Я считаю, что вот то, что ты говоришь, типа нормально. Ну, то же самое и маньякам, там, извини, а, пора, маньяк, там, без специалистам, Маньяк есть. Я более объективными категориями стараюсь оперировать категориями вреда и пользы. Вот. Если не вдаваться в подробности, маньяк, он, на мой взгляд, людям объективно причиняет вред. То есть он их убивает, калечит, mm -hmm. насилует. Я, ну, я не думаю, что ты. Конечно, можно опять там понасочинять, уйти в софизику, что а вот может она хотела, чтобы ее изнасиловали. Ну, и... Я не читаю ничего по этому ну, поводу. Ну, а, я а... очень рад. Собственно... И, и закон, который уже будет в коммунистическом обществе именно регулировать э, нормы поведения, он и должен исходить из критериев вреда и пользы. То есть, по закону вред должен э, наказываться. То есть, если этот вред, нанесенный человеком компенсируемый, он должен отработать. Вот. Mm -hmm. если этот вред не компенсируем, то есть, скажем, если это умышленное убийство, э, изнасилование, вот, что-то такое, что, ну, скажем, человеческую жизнь ты не восстановишь, да, mm -hmm. убив отняв, то должны применяться уже другие меры. Ну, я не знаю, смертная казнь возможно, это уже как, это будет решение принимать трудящиеся. Mm -hmm. вот. Как они решают? Ну, то есть закон должен быть инструментальный, чтобы уменьшить количество вреда, и увеличить количество пользы. Он не только он должен поощрять пользу и карать вред. А в настоящее время это не так. Я думаю не так. Ну, например, э -э, во-первых, в настоящем это время не так, потому что в капиталистическом обществе возникают объективный конфликт интересов эксплуататоров и эксплуатируемых. и причиняя пользу одним, ты тем самым неизбежно можешь причинять вред другим. А в социалистическом обществе так не может быть. Нет, в социалистическом обществе, безусловно, будут возникать конфликты интересов э, уже не экономического характера. То есть, по сути, материальные блага делить нечего, но вот из-за бабы могут люди а из-за культурных, например, скажем, коммунизм настал, да, у всех все поровну, но как бы вот я, скажем, там какой-нибудь правоверный мусульманин. Mm -hmm. Так, ладно, не касаемся этой темы. Uh, в общем, если человек, на, религиозной на, да, на религиозной почве или на идеологической, да, если появится какой-нибудь противник коммунистической идеологии, то uh, он как бы... может озвучивать свои взгляды. А если, ну, он, он, считает, он, что если нужно он начинает белять своих противников? Если, ну, блин, понимаешь, что как бы, мы не какие-то там добрячки, которые получив удар по правой щеке, подставит левую, но если он намерен истреблять, открыто заявляет о своих намерениях, и еще тем более какие-то действия подготовительного характера э, производит, естественно, коммунистическое общество и население должно себя от такого субъекта обезопасить. Угу. Вот. Ну, получается, что это право сильного. Ну, я о нем и говорил, что всегда закон это право сильно. То есть и в социалистическом обществе также будет насилие сильным на слабом. Да. Ну, потому что сильнее будут трудящиеся. А, ну то есть... Но насилие, согласись, ответное. И ты просто его пытаешься выставить как что-то аморальное и такое ненормальное. Но я думаю, у тебя были драки в школе, и когда ты получал пороже от задиристого одноклассника, ты это... Не, програ... не проглатывал, а бил в ответ ну я считаю что таким же образом можно назвать там восстание коммунистов или забастовку каких-нибудь рабочих на заводе как тоже я вот капиталист скажем да какой-нибудь будет сэр джон Безусловно, который капиталист посчитает эту забастовку да, и оно тоже нападением будет и это мнение его оно будет справедливым или нет для меня важно что понимание что как только начнется начну с забастовка капиталист прибегнет к силовым методам ее подавления. Как, и, как и, и это, против маньяков. Ну, я, я не осуждаю капиталиста, но ну, не то, что не осуждаю, я... просто я отношусь к нему как к противнику и понимаю, что столкновение неизбежно. И к нему я могу только подготовиться, и дабы, не, несмотря на целесообразность превентивного удара, как, ну, на мой взгляд, превентивный удар нанесет большой вред репутации коммунистов и восставших рабочих. Поэтому я и обороняться, но, на мой взгляд, зачастую легче, чем атаковать. Поэтому отказ от подчинения в случае применения со стороны капиталистов насильственных денег действует оборону. Угу. Вот. Я думаю, надо сворачиваться ну, потихоньку. Да, я да. думаю, что нужно по Пара... Пара... минут... минут закончить. Вот, но я да, скажу да. просто заключительное слово. Во-первых, благодарю своего оппонента за интересную дискуссию. Лично. Вот, Уважаемые зрители информагентства «Ледокол», вот, если вам понравился ролик и интересен оппонент, и хотите видеть его еще, пишите об этом в комментариях. Также обязательно указывайте тему, которую вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели в следующих наших дебатах. Вот распространяйте ролик, вот делитесь своими мыслями. Вот если есть какие-то люди, желающие также принять участие в Ленинграде, проживающие, подискутировать со мной, вот тоже этот, связывайтесь. Все контактная информации в описании указана. Вот спасибо вам за внимание. Спасибо, до свидания. Завершена. А, блин. Короче, телефон сел. Сел. Не на все эти разговоры.